Всех снова рады приветствовать с нами. Сегодня видео про наши хорошие и чудесные кухни. Мы продаем кухни разных разновидностей, но сегодня хотели бы поговорить о полностью массиве, покрытой акриловым лаком и также без покрытия. Главное преимущество кухни из сосны Profing Hobby это возможность самостоятельно подобрать стандартный модуль из натурального дерева, для создания индивидуального кухонного гарнитура, сочетая по элементам уже готовые тумбы, шкафчики, финалы вы создадите свой собственный дизайн кухни, который отлично впишется в размер помещения. Кухня Профин Хобби – это 100% массив дерева, без шпонной ДСП. Заводское изготовление гарантирует точность всех деталей, что исключает дополнительную подгонку при сборке. Форма поставки в разобранном виде, упакована в гофров картон. Варианты покраски модулей кухни из массива сосны. Без покраски. Лак акриловый бесцветный. Масло. Полупрозрачное, цветное. Эмаль. Непрозрачная, цветная. Покраска бесцветным лаком является самым распространенным типом отделки любой мебели из массива поскольку позволяет надолго сохранить уникальный цвет и неповторимую текстуру натурального дерева. Очень важно не ошибиться с выбором качественного лака и не экономить на его стоимости. Мы свой выбор сделали матовым акриловым лаком Айка, Италия. Лак для дерева Айка сертифицирован под покрытие детской мебели и игрушек, что говорит о его экологичности и низком содержании летучих веществ. Всего доброго, до свидания. Ждем вас у нас. Не забывайте просматривать видео, ставить лайки. Всего доброго, до скорых встреч.